Добрый день, уважаемые коллеги. Наша встреча посвящена вопросам развития культуры народов России. И главным образом той ее составляющей, что принято называть традиционной культурой. Имеется в виду уходящие вглубь веков национально-культурные традиции многочисленных народов нашей страны. Они неразрывные с нашей исторической памятью и связывают поколения и эпохи, являясь при этом источником формирования морально-этических норм. Этот пласт народной культуры ЮНЕСКО относит к нематериальному наследию, подчеркивая необходимость сохранения и уважения культурного многообразия и народного творчества. Для нашей многонациональной страны разнообразие народного творчества, обрядов, обычаев, ремесел – не только бесценное наследие, это наше общенациональное преимущество. Ведь культура народов России выполняет в обществе ключевую объединяющую роль. Способствует сближению и взаимопониманию между людьми, утверждению принципов согласия и толерантности. Практически каждый регион России отличается своими культурными традициями. В большинстве субъектов Федерации реализуются комплексные программы их сохранения и развития. Создаются центры фольклора, дома ремесел, народные художественные коллективы. Благодаря ученым-этнографам собираются фольклорные фонды. Огромной популярностью пользуются различные фестивали и конкурсы. При этом отмечу, что пока сегодняшние усилия государства по сохранению и развитию этнокультурной сферы все еще далеко не соответствует степени ее значимости для общества и государства. В связи с этим нам надо не только проанализировать ситуацию в этой области, но и четко определить необходимые меры поддержки и в первую очередь механизмы финансовой помощи. Уверен, все вы со мной согласитесь, нам давно пора это сделать. Особенно в такой поддержке нуждаются сельские и поселковые клубы. Сегодня их в стране более 50 тысяч, и они являются на местах настоящими центрами культурной жизни, там, где они, конечно, еще остались. Именно здесь сосредоточены практически все направления традиционной культуры. Причем с каждым годом растет интерес людей к участию в коллективах и кружках народного творчества. Однако далеко не везде состояние и оснащение клубов отвечает требованиям времени и потребностям людей. Это касается и зданий, и оборудования, наличия народных музыкальных инструментов, костюмов. Чтобы изменить положение к лучшему, нужны в первую очередь финансовые средства. Ответственность за их выделение, как мы знаем, возложена сейчас на органы местного самоуправления. Но очевидно, что муниципальные власти сегодня... Часто очень, во всяком случае, очень часто не по карману пока решить весь комплекс этих проблем. В итоге практически повсеместно уровень финансирования клубов не дотягивает даже до 50%. Учитывая эту ситуацию, рабочая группа Госсовета предлагает ряд мер по укреплению материально-технической базы клубов. Мы должны их детально проанализировать и в частности обсудить возможности участия как субъектов Федерации, так и варианты помощи с федерального уровня. При этом нужно учитывать, что финансовые трудности испытывают сегодня и профессиональные коллективы народного искусства, в том числе созданные в регионах. Они являются своеобразной визитной карточкой многообразия культуры России. Здесь идет воспитание молодых талантов, сохраняются лучшие традиции народного хореографического и музыкального творчества. Полагаю, что правительство в России – надо рассмотреть возможность поддержки самобытных художественных коллективов, а региональным органам власти предусмотреть средства для предоставления материальной помощи признанным мастерам народной культуры. Еще один вопрос, требующий нашего внимания, это кадровое обеспечение клубов и коллективов народного творчества. Сложная ситуация сложилась практически во всех муниципальных учреждениях культуры. Более 40% работающих здесь специалистов не имеют специального образования. А свыше 70% ни разу за последние 10 лет не повышали свою квалификацию. Кроме того, зарплата работников таких учреждений самая низкая в сфере культуры. В сфере культуры и так-то не очень высокая зарплата, а у них самая низкая. Наша общая задача не только... Решать финансовые проблемы, но и повышать престиж профессий, связанных с традиционной культурой. Важно также приобщать молодежь к процессу сохранения и развития народного наследия. Сделать все необходимое, чтобы опытные мастера могли передавать им свой опыт и увлеченность традиционной культурой народов Российской Федерации. Проблема подготовки специалистов актуальна и для ведущих коллективов сценического искусства федерального уровня. Считаю также необходимым улучшение их материальной базы и финансирования. Уважаемые коллеги, мы должны добиться эффективной работы в деле сохранения культурного наследия, создавая равные условия для творчества всех этнокультурных групп в нашей стране. Очевидно, что отдельные меры способны лишь латать наиболее запущенные проблемы. Нам же необходимо выработать целостную, долговременную стратегию работы в этой сфере. И уже сейчас продумывать концептуальные подходы к решению вопросов сохранения нематериального культурного наследия. Опыт фундаментальных программ в этой области у нас есть. Имею в виду программу «Русский язык». Ее цель – полноценная реализация всего потенциала и возможности русского языка, который в мире является родным для 288 миллионов человек, причем самых разных национальностей. И это уникальный русский мир, для которого российская культура и многонациональные традиции являются великими объединяющими ценностями. Русский язык – это надежная гарантия успешного развития гуманитарных и экономических отношений с другими странами. И в первую очередь, конечно, со странами СНГ. Я уже говорил, что 2007 год мы проведем как год русского языка. И в связи с этим хотел бы призвать членов Государственного Совета уделять вопросам развития русского языка в своих регионах особое внимание. Это не... Не пустая фраза. Я действительно прошу вас обратить на это самое серьезное и пристальное внимание. А правительству Российской Федерации не жадничать и выделить необходимые ресурсы на соответствующие программы по, по поддержке русского языка. Уважаемые коллеги, я обозначил наиболее важные аспекты предстоящего разговора. Рабочая группа также представила вам детально проработанный доклад и свои предложения. Предлагаю... Послушать Вячеслава Евгеньевича Постолева. Пожалуйста, Вячеслав